Спокойно наблюдаем за своим телом. Почувствуйте, как расслабляется макушка, кожа головы, расслабляется лоб, уходит все напряжение. Расслабляются виски, расслабляются брови, расслабляются уши, расслабляются вики, расслабляются глаза, расслабляются щеки расслабляются скулы, расслабляется и становится невесомой челюсть. Расслабляется нос, расслабляются губы, расслабляется подбородок. Почувствуйте, как расслабляется шея, как уходит все напряжение, все блоки и зажимы, усталость, Зажатость растворяется и покидает шею и плечи. С каждым выдохом плечи становятся все легче, легче, легче, полностью расслабляясь. Расслабляем грудную клетку. Ощутите, как каждый вдох и выдох очищает и расслабляет легкие. Расслабляем спину, лопатки, позвоночник. Полностью расслабляем живот, отпускаем все лишнее. Все страхи и обиды уходят с каждым выдохом. А каждый вдох делает ваш живот мягче и расслабленнее. Расслабляем плечи. Уходит напряжение с локтей, предплечи, запястья и кистей. Пальцы рук становятся невесомыми. Почувствуйте, как уходит усталость и напряжение из поясницы. Как уходит все напряжение, скованность и дискомфорт. Расслабляется таз. Расслабляются ягодицы, уходит напряжение из промежности и из всех органов малого таза. С глубоким, мягким выдохом волна тепла и расслабления растекается по ногам, и ноги становятся мягкими, невесомыми, расслабленными. Расслабленность, умиротворение и покой разливается по всему вашему телу, успокаивая, согревая, смягчая и расслабляя каждую клеточку вашего тела. Расслабленность, умиротворение и покой разливается по всему телу, успокаивая, согревая, смягчая, и расслабляя каждую клеточку тела. Все тело легкое и расслабленное. Ощутите покой и гармонию во всем теле как вам хорошо и комфортно. А теперь загляните внутрь себя, в середину груди. Направьте свое внимание на свою энергию любви. Посмотрите, как уверенно и красиво лучится свет энергии любви в вашей груди.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 С каждым вдохом эта чудесная энергия становится сильнее, все больше и больше. Она крепнет и вместе с расслаблением заполняет собой все ваше тело. Наблюдайте за тем, как она растекается по вашему телу. Везде, где вы увидите темноту в своем теле, изгоняйте ее светом любви. Все ваше тело наполните светом своей любви. Продолжайте наполнять свое тело энергией любви.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 И все внутренние органы, растворяя и устраняя все лишнее на своем пути, все блоки и зажимы, все темные вскрапления, все растворяется и отступает под действием света вашей энергии любви. Вы ощущаете комфорт и блаженство. Ощутите, как энергия любви спускается по ногам. Она нежно течет по всему вашему телу, по венам и сосудам, заполняя каждую клеточку тела. Прочувствуйте ее, насладитесь ею. Ощутите покой и состояние счастья, похожее на эйфорию, которая наполняет ваше тело вместе с энергией любви. Насладитесь ощущением гармонии, целостности и защищенности. Почувствуйте, как ваше тело отзывается на энергию любви, принимая ее с благодарностью. Как ваше тело расслабляется, уходят все блоки и зажимы. Все лишнее растворяется в вашей энергии любви. Продолжайте наполнять тело энергией любви. Смотрите, как она становится плотнее, чище и ярче, заполняя тело. Наблюдайте, как вы переполняетесь энергией любви. Как ваша кожа начинает светиться любовью. Ваши волосы, кожи, глаза все светится любовью. Вы ощущаете радость, счастье и эйфорию. Вы и есть эта энергия любви. И вы излучаете ее. Она струится из вашего сердца, растекается по вашему телу, переполняя его. Насладитесь этим ощущением наполненности. Насладитесь собой в этом состоянии. Запомните его. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, обращайтесь к своей энергии любви. Каждое утро, просыпаясь, наполняйте свое тело любовью до отказа. Делайте эту практику регулярно наполняя и исцеляя себя энергией любви. Только после того, как вы почувствуете, что ваша энергия любви уже достаточно сильная, вы можете начать делиться ею с другими. Только после этого можно переходить к следующему этапу медитации.